Рейтинговая игра, как обычно, вся забита пистолет-пулеметами. А ты знаешь, что есть штурмовые винтовки, которые очень бодро накидывают, но по каким-то непонятным причинам я их не вижу в катках. Я здесь, чтобы рассказать вам про такие пушки. Главное, слушайте и запоминайте. Здорово, мужские мужчины! В этом эпизоде я буду говорить про 5 очень достойных девайсов, по моему мнению. А объективно я понимаю, что что в принципе с каждой штурмовкой можно играть, главное, как качественно вы это делаете. В данный топ я постараюсь засунуть как и универсальные штурмовки, так и узкого назначения, чтобы каждый зритель смог себе что-то подобрать по вкусу. К слову, попробуйте угадать первые три места моего топа. Прямо сейчас пиши в комментариях своя версия. Посмотрим, насколько сильно ты улетел в космос. Пятое место моего топа уверенно забирает КН44. У меня, как говорится, все задокументировано. Летом 2020 года он был самой настоящей метой. Причем тогда было неважно, какие на него модули снаряжать. Он в любой сборке был играбельным и сильным. Спустя года и большое количество патноутов с обновлениями и бафами. На данный момент КН44 не горяч, но неплохо. Я решил его включить в свой топ, потому что достаточно много людей с ним сейчас играют на Европе. Хотя изначально я хотел поставить на 5 место ДРН. Когда будете собирать пушкарь, помните, что у него очень хорошая дистанция. Урон начинает падать только после 26 метров. Благодаря этому рекомендую не брать модули на усиление дистанции. 26 метров хватает с лихвой. Не каждая, кстати, штурмовка может похвастаться такими параметрами. Контроль отдачи у Канача адекватный и несложный, поэтому я не беру обвес на отдачу. Возможно, есть зрители, играющие в два пальца без гироскопа. Вам все-таки я рекомендую какую-нибудь рукоятку да взять. Свою сборку я, конечно же, покажу, но ее я не могу рекомендовать всем, так как лично для меня она хороша, а для вас может быть, ну, херня собачья. Вам же еще раз напомню, что базовая дистанция хорошая у КН-44, не стоит его утяжлять обвесами на буст расстояние. КН, если тезисно, неплохой. А вот дальше в моем топе будут действительно жаркие аппараты. Так, так, так, господа, погодите, а вы знали, что БАТЛДИСКОМ? Teams 2 прямо сейчас в открытой бетте. Это драйвовый онлайн-шутер в мире альтернативного будущего, в котором вы найдете все, что только пожелаете. Тут большой выбор режимов. Хочешь, врывайся в замесы командного боя, а хочешь, играй по тактике в режиме разминирования бомбы. Не забудьте для этого подготовить нужный комплект, чтобы быть на коне. И, конечно же, прокачивайте оружие и устанавливайте на него обветы, Подходящие под ваш стиль игры Battle Teams 2 имеет отличную оптимизацию И низкие системные требования Чтобы каждый игрок с кайфом погрузился В этот опасный мир альтернативного будущего Я уверен, он придется вам по зубам Если прямо сейчас перейдете по ссылке в описании И скачаете игру в вк Play. Давайте, зажигайте! Четвертое место. Уверенно забирает LKA24. Бафали-бафали ее каждый сезон разработчики, вот и добафались. Средние и дальние дистанции очень уверенно закрывает данный инструмент. Еще не забываем, что LKA24 имеет просто какую-то нереальную точность и кучность. И все это хозяйство даже не надо контролировать, ибо отдача легчайшая. Я на 100% могу рекомендовать этот ствол начинающим игрокам и ребятам, которые только учится нормально укращать зажим. Есть только один нюанс, дорогие друзья. На ближних дистанциях будет все-таки тяжеловато с ним играть. Прошлый КНЧ эффективнее будет, но у КН-44 нет такой точности и контроля, как у ЛК-24. Так вот, ЛКшка это тот ствол, с которым хорошо играть на прием и с которым отлично работать на средних и дальних расстояниях. На таких метражах у ПП-шек нет шансов против вас. У ЛК-24 тоже отличная базовая дистанция, 25 метров. Так же, как и с четвертым 44 сюда не рекомендую брать обвесы на усиление метража. Если вы, кстати, играете на телефоне, то все-таки возьмите коллиматорный прицел, чтобы эффективнее трекать соперника на дистанции. К слову, если кому-то не нравится интегральный глушитель, то его можно заменить тактическим. Хотя именно вот эта сборка является самой стандартной и часто используемой на ЛК. И вот ее я могу рекомендовать смело, ибо она подходит действительно абсолютно всем. И используйте данный автомат больше для тактического отыгрыша на средней и дальней дистанции. А вот если вы хотите играть на ближней и не хотите использовать пистолет-пулеметы, то третье место и Аэсвал для вас. В этом сезоне вал получил типа неплохие улучшения, на самом деле даже очень сильные. Хотя в разделе настройки баланса сказано, будто скорость прицеливания всего лишь улучшили. Взяв на тест-драйв данный аппарат, могу уверенно сказать, что чего-то разработчики явно не дописали. Ибо на дистанции он стал намного эффективнее себя вести. Конечно, если будет дуэль против lk 24 и КН-44, то ас проиграет. Не потому что урон слабый, а потому что горизонтальная отдача достаточно ощутимая. Из-за нее на супер дальних метражах мы... Будем не такими крутыми. А вот на ближних и ближних средних это очень убойная штуковина. Вернутся ли времена, когда Айсвал имбовал и был у всех в руках? Не знаю, но возможно. Но сейчас это очень хороший контрпик против парней с ппшками. Моя сборка выглядит вот так. Рукоятки на контроль не брал, и я вроде как справляюсь с гироскопом. Но вы, дорогие друзья, обязательно настраивайте всегда все под себя и не перестреливайтесь на больших расстояниях. Второе место. Поистине уверенное и заслуженное ХВК-30 на крупнокалиберных боеприпасах. Этот зверюга уверенно себя чувствует на любой дистанции. Вообще, ХВК это темная лошадка в классе штурмовых винтовок. Помню, был сезон, когда с сей аппаратом играли только киберспортсмены. Вы даже представить себе не можете, что происходило в рейтинге в тот момент. Простые игроки поначалу почему-то игнорили ХВК-шечку, но потом, когда более-менее раскусили, хрен. Накс и Нерв и все о нем успешно забыли. В наши дни ХВК-30 хорош почти как тогда, но почему-то широкой популярностью он не награжден. Многих, возможно, отпугивает количество патронов в крупнокалиберном магазине, всего 29 штук. Кстати, без данного модуля вообще не вижу смысла использовать штурмовку, именно как бы в нем весь сок. Сборка у меня вот такая, если по ней пробежаться, то дистанцию улучшаете однозначно. И еще можете поиграться с перком «Ловкость рук» И лазером на кучность. Лично я решил взять перк на перезарядку, ибо такой сильный и небольшой боезапас нужно максимально быстро в боевую готовность приводить. Кстати, минус у всего этого хозяйства есть и это нехватка патриков. Если вы более-менее играете с то вы с этим столкнетесь однозначно. Тут нужно уже задумываться о коробке или о перке стервятник, ну либо вообще о перке полный боезапас. Но в любом случае, ХВК-30 это очень сильная штурмовая винтовка, которая по праву расположилась у меня на втором месте. Наверное, сейчас многие думают, что же на первое место закинул Огня ночь. Наверное, что-то неожиданное и невероятное. К сожалению, нет, ну или к счастью, кило 141, друзья. В этой штурмовке сосредоточены все сильные качества, которые могут быть в данном классе. Есть большой боезапас, хороший урон на дистанции, адекватная дача, нормальная кучность и точность. Короче, ничего нового, каким был, таким и остался. Мета уже хрен знает на протяжении скольких сезонов. У меня, кстати, есть мифический скин на килл 141 со встроенным коллиматором, но все равно, друзья, сборку я сделал для вас, для тех, у кого, возможно, нет этого скина. И поэтому вот, если вы рубаете на мобилках, пользуйтесь ей, достаточно тут все стандартно и дефолтно, я бы даже сказал. Кстати, вот этот красавчик выиграл боевой пропуск, ибо под прошлым материалом оставил комментарий. Давай-ка так же попробуем. Пиши свой топ-3 штурмовки, ставь кулаки, и подписывайся на канал, чтобы тебя регнул вот рандомайза. И в следующем эпизоде не пропусти итоги. Отдельная благодарность Вапу за подписку на Бусти и всем ребятам, которые чилят у меня в телеге. Ради такого дела кое-что для вас скоро там подготовлю. Ну а это был Огнянский. Все только начинается.